Хай друзья, с вами я. Зерн, Зеранда, Rocketplay и еще... Я... Yeah. Вот. Сегодня мы будем... Я сейчас вам скажу, как позже в команду. На стриме можно... Я рассказываю вам про... про... про... Вот кто попасть в команду, вот может вот. Попасть в команду можно. Вот, очень легко можно попасть, надо... попасть в команду. Надо, надо... что попасть в команду, надо где-то. Надо.. Что попасть в команду, надо ходить, на стимулы, надо ходить. Чтобы вот есть такая вкладка трансляции. Вот я запланировал вот уже. Ты если. Yes, ты можешь написать в чат. О, привет. ты так вот можешь написать в чат привет. Голдэсс. Я с вами сразу пойду, если вы скинете мне способ связи свой. Вот. Дискорд. Я с вами сразу пойду. Вот. Второй вариант. Светиться у меня в комментариях. Быть так вот в комментариях. Очень долго писать в коменты И с вероятностью 50% я возьму вас команду. Вот. Поэтому. А вот. Как можно попасть команду? Вот. Просто вот так вот в комментариях и все. Ну, всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.